Сегодня я хотела поделиться с вами рецептом, как я выпекаю бисквит самыми простыми продуктами. Для этого нам понадобится два яйца, стакан кефира, стакан сахара, стакан варенье. Варенье можно использовать любое. Чайная сода, мука. Тоже два стакана. У меня здесь сразу я вот уже, чтобы просеять его, положила сюда 2 стакана. Все, начинаем выпекать. Берем два яйца. хорошенечко вот яйца увеличились в объеме уже теперь досыпаем сюда стакан сахара Снова взбиваем. Вот где-то до такой консистенции. Добавляем сюда стакан кефира. Так. И также отправляем сюда стакан варенья. У меня в данный момент сливовое. Перемешиваем. Так, вот я перемешала все варенье, смета, ой, кефир, теперь добавляем муку, а, добавляем чайную соду сначала могу еще добавить. Чайную соду я добавлю 2 чайные ложки. Не бойтесь, что она будет отдавать соды, кефир все погасит, потому что у нас здесь есть кефир. Ну, если кто-то не любит чайную соду, можете добавлять разрыхлитель. Я добавляю чайную соду. Так, перемешаю все. Добавляем сюда два стакана муки. Сначала половиночку сделаем, то есть один стакан муки. Я вот сейчас просею его сюда. Потом еще одну половину. Так, вот я добавила ровно половину, то есть один стакан. Пока перемешаю его. Старайтесь как-то в одном направлении двигать тесто, чтобы оно не перемешивалось так, потому что на бисквит желательно все в одном направлении делать. Готовить мы будем в мультиварке, но ну, его можно также выпекать в духовке. Если это в мультиварке, то режим выпечка я готовлю в течение часа, а если это духовка, то в течение 35 минут 160, и если у кого-то слабая духовка, то это 180 градусов. Так, отправляю в следующую половину муки. Дальше я забью все миксером. У меня здесь видны кусочки сливы, потому что варенье есть любое. Варенье можно использовать красное, но желательно такое, чтобы оно было красным. вареньем, можете добавлять какао. В принципе, тоже как бы одно и то же. Но с вареньем оно, вкус немножко другой. Так, Тесто я приготовила. Теперь я буду это все заливать в мультиварку. Прежде чем отправлять в мультиварку, в чашу мультиварки я смазала сливочным маслом. Отправляем. до конца выйдем уже что у нас есть так вот такая красота ставлю мультиварку закрываю выбираю режим выпечка час если вы посмотрите в по течение часа, можно проверять зубочистку, если вы посмотрите и ваш бисквит еще не пропекся, то есть тесто липнет в зубочистке, значит ставьте еще дополнительные 15-20 минут, но не больше, я так думаю, что за час-15 должен испечься. Лежим выпечку, все, старт, ждем, пока он приготовится. После того, как испекся бисквит, еще в течение 10 минут он должен находиться внутри. Так, ну все, время у меня закончилось. Уже 13 минут стоит на подогреве. Сейчас буду вынимать. Вот такой пышности он у меня получился. Вот такая вот красота. Я, для... я сейчас разрежу этот корж на три части. И буду смазывать его кремом, который я уже приготовила. Приготовила я его из вареной сгущенки. Добавила. Сливочное масло, две столовые банка вареной сгущенки, 2 столовые ложки сливочного масла растопила и 4 ложки с, добавила кефира. Для того чтобы она была не сильно густая. Буду смазывать коржи. на части. Можно разрезать ниткой. Я просто всегда разрезаю ножом. По горячему можно. Ну не то чтобы горячему, он такой, остывший был. Вот и сразу смазываю его своим кремом. Второй слой тоже самое. Теперь я так для красоты просто сверху немножко сахарной пудры присыплю, чтобы разнообразить красоту. Ничего страшного, и Сейчас он слегка пропитается, потом я уже покажу вам его в разрезе, немножко остынет пускай, а то совсем горячий. Ну, примерно вот так вот что-то. Ну, конечно, можно каждый по-разному украшать его, можно орехами там или шоколадом сверху натереть, Ну я вот так вот украшаю. Домашний торт для меня это нормально, мы сами попьем с ним чай. Мне нравится, я вот часто готовлю, моей семье тоже всем нравится. Если вам понравилось, смотрите мои другие видео. Спасибо всем за просмотр. В разрезе обязательно покажу. Вот как и обещала в разрезе. Все пропитано, потому что по-теплому мы сразу смазали его. Уже можно даже начинать кушать. Буквально где-то он у меня постоял полчаса, наверное, уже готов к употреблению. Всем приятного аппетита. Спасибо за просмотр.